Над проливом туман. Черным лебедем лодка идет. Как сегодня, тогда, пробиваясь сквозь колотый лед, Моряки эту жизнь лишь отчизнь родной берегли И любили весь мир, да вернуться назад не смогли. Больше им не узнать эту очень высокую честь. Этот мир, эту жизнь до да разлуки, которых несчастье там на сопке огни, В этом мире опять снегопад, И над памятью их очень крупные хлопья летят, Над волной светом крест, Белым саваном чайка над ней, А вдовевших невест, Верной памятью их матерей, Больше им не понять эту очень высокую честь, этот мир, эту жизнь. До разлуки, которых нечесть, наступает парад. Имена и фамилии строги, Звоном наших наград отбивается ритм по дороге. По щекам это соль лица самых обычных ребят, что глядят в эту боль с пониманием взрослых солдат. Им еще предстоит Это очень высокая честь, этот мир. Это жизнь до да разлуки, которых не счастье.